iPhone За желание. Здравствуйте. Какое желание нужно исполнить? Хочу, чтобы вы позвонили моему отцу от лица преподавателя моего. Да, алло. преподаватель вашего сына. Также мы его опубликовали. AirPods Pro Original. Я смеюсь нервно, потому что отдаю AirPods ни за что. Как вы уже поняли, сейчас я буду продавать вещи на OLX, но не за деньги, а за свои идиотские желания. Вы представьте, заходите на OLX, вашу любимую Безопасную площадку Для покупки и продажи вещей Видите там Бенлей За одну гривну И думаете, что-то не сходится Но потом все становится понятно Когда вы опускаетесь в описании И там написано За желание Так вот сегодня мы придумаем ряд дурацких желаний За которые мы будем продавать Айфоны, вазы, фанка попы, Джойстики для PlayStation И много реально ценных вещей Просто для того, чтобы посмеяться Меня зовут Рома Гений Сейчас будет гениально Погнали. Ну же, поехали. Итак, естественно, для начала нужно мой профиль, так сказать, настроить. Заходим в настройки и пишем контактное лицо Роман. Какое скучное имя. Вот уж не хотел бы быть его носителем. Убираем это все и пишем Виталик. Роман жестко. Пусть нас будут звать Кирилл Вертута. Кирилл Вертута в деле. Сохраняем, значит. Так вот, быстренько создаем объявление, подаем прошу прощения. Итак, добавляем фото. Собственно, продаем iPhone. Я тут на фотографиях значит изобразил, что вообще-то, во-первых, ловится связь, действительно написано водафон UA. Во-вторых, показывается время. Ну и так минимально прошелся сзади, почти идеальное состояние. Вот он сбоку красавчик. Здесь вот красавчик. В общем, честно, обожаю этот телефон. Так удобно держится в руке. Послед... Вау, реально, оп, обхватил, захватил, значит да, опишите в подробностях, укажите название, пишу iPhone 5 в отличном состоянии, знак восклицания, отдам за желание, выберите категорию, категория, дом и сад, это единственное, где можно его использовать как лопатку, так сказать, как шпатель, чтобы стены параши молотить, извините, настроение такое, описание, пишу, этот телефон служил мне, моей маме и еще всей вашей семье послужит, работает отлично, Корпус 4 с плюсом из 5, максимум 6. В комплекте, к сожалению, нет коробочки и зарядки, но возможно найдучий чехол. Я богат. Деньги мне не нужны. Поэтому отдам за 40 гривен. Твою мать, блять, за 40 гривен, айфон! И исполнение моего несложного желания. Пишите. Так, хорошо. Марка телефона. Hey, Apple, прошу прощения. Итак, по-моему, это идеальное, извините, объявление. Собственно, начинаем в таком случае продолжать. Начинаем продолжать. Итак, следующий наш лот, дамы и господа. Роутер типа Link. Это как манипулятор типа мышь. Роутер типа Link в идеальном состоянии. Не нравится слово идеальное, оно какое-то... Идеальное да, ну какое-то Пусть будет в безупречном. В безукоризненном. И восклицательный знак. Итак, пишу. Роутер великолепный. Пользовался три дня. Меняю по причине, он слишком хорош для меня. Шутка. Перешел на более скоростной, буквально гоночный интернет. Все характеристики ниже. Перевозил его из Одессы, поэтому он без коробки. Но продам в магнитной упаковке от дизайнерских вилок. Могу без нее, но цену сбивать не буду. Продам за 40 гривен и исполнение моего несложного желания Судим в переписке. Пишите. Я не знаю, возможно люди не будут отзываться на дебилизм, который мы здесь пишем. И будем как-то уадекватнивать эти объявления. Но пока что так. Так, цена. Как говорится, твою мать, блядь, за 40 гривен роутер. Чтобы люди активнее клевали на наши объявления, чтобы нам было удобнее, мы решили подключать OLX доставку. Для этого нужно указывать вес, частное лицо или бизнес, категорию товара и контактные данные. Так всем будет спокойнее. Так, хорошо, публиковать. Итак, объявление. Значит, смотрим. Какой красивые посмотрите. вы красивые. И тут спереди, видите, такой блеск. Вообще нереально очень красивый корпус. И вот тут он красивый. И тут провод, видно, что есть. Вот, собственно, в упаковке от дизайнерских вилок. И наконец, крутой онлайн-роутер. Вау. Так, ладно, подаем объявление. Ах, хорошо. Итак, добавить фото, да? Так, ну вот, ваза. Ваза импортная, красивая и прикольная Недорого Так, пишу Ваза дизайнерская, дорогая Но в мой интерьер, увы, не подходит Она в виде кактуса То есть мексиканская тематика А у меня австралийская Продам за 40 гривен И исполнение моего несложного желания Двоеточие Чисто по приколу Цена 40 гривен опубликовать. Так, погнали. Дальше. Что мы еще можем такого классного продать? Ну, вообще, на самом деле, с огромным скрипом души, я ради этого видео решил продать джойстик для PlayStation. Причем, я вам скажу так, ребята, мой самый любимый. Хаки, раскраски. А, геймпад PS4, дизайнерский, естественно, DualShock 4, почти новый. Пишу. Геймпад отличный, мой любимый, но у меня вся квартира в такой расцветке, вечно не могу его найти. Состояние безупречное. Продаю в заводской коробке, даже сценник. То есть, можете кому-то передарить. Как все делают, тупо сценникам подарить человеку. <свят> все работает, почти не пользовался. Продам за 40 гривен и выполнение моего несложного желания. Просто потому что скучно. Итак, цена 40 гривен, твою мать. Итак, такая в коробочке у нас есть фотка. Потом сбоку, потом спереди, потом сверху с этой самой. Опубликовать. Также мы опубликовали рюкзак Adidas оригинальный Дизайнерский, естественно Игра Detroit Become Human продаю почти даром Дизайнерская, конечно, но мы решили это не указывать Фанка Фанк-попы, йода и аку-аку Как новое, но дешево Там примерно такое же содержание объявлений И наушники AirPods Pro Original Все, в общем, пошло Итак, сообщение Здравствуйте, очень хочется купить вашу красивую вазу А какое желание к нему? Пишу Сейчас будет прям проблема Философская Точнее, драматическая Здравствуйте, мне понравилась девушка в тиндере хочу ее покорить стихотворением хотел бы вас попросить написать стихи на строчек 16 о любви кирилла к катерине и тогда вазочка ваша отправить <связывающие> Хочу, Это Так интересно, чтобы она написала. Так, ладно, сообщение. Тут у нас по роутеру пока что один желающий. А вот мы как раз ему, наверное, и ответим. Добрый день. Интересное описание. Какое желание? Здравствуйте. Хочу, чтобы вы спели на видео песню Леонтьева «Августин». И прислали мне ссылку на YouTube. Можно загрузить по закрытой ссылке. Обещаю, что все честно. Проведем сделку по OLX-доставке. Как вы любите. Я объясню, почему люди пользуются этой OLX-доставкой. Потому что, ну, странное объявление. А тут все. Комар носа не поточит. Ты как бы присылаешь Деньги, они там зависают, и потом ты приходишь на почту, смотришь на товар, если он есть и он тебе нравится, то деньги переходят к продавцу. Если не нравится, они приходят тебе обратно. А товар обратно продавцу все чики-пуки. Поэтому, собственно, людей можно понять. Максимальная безопасность, которую обеспечивает нам OLX. Итак, смотрим, что у нас дальше по сообщениям. Девушка может спеть, она у меня творческая, ну только если вы еще рядом потанцуете. Скажите только сразу А то у меня еще 10 желающих это, к слову говоря, неправда. <смех> так, а если какую-то другую песню? Очень низкая тональность. А какая же там низкая тональность? Ах, мой милый, милый, милый Августин. О, придумал. А спойте Августина. <смех> но в удобной тональности. Без музыки. Ладно, спасибо, что развеселили, но, пожалуй, посуем. Блин, сорвались рыбешки. Жаль. Тогда предлагаю остальным объявлениям. Этот телефон бы послужил... О, да, да, мне нравится уже человек. Здравствуйте. Надеюсь, еще не продали. Какое же Желание нужно исполнить этот телефон бы послужил бы еще моему отцу его уже весь весь разбит да такое ощущение что я тут сам с собой переписываюсь а вы же не знаете что у меня под столом прислушайтесь Типа там мой ноутбук второй еще более крутой, чем этот. Так, хорошо. Артем, здравствуйте. Тогда пусть отец готовится к новому айфончику. Да, отдам за 40. Но при этом хочу, чтобы вы позвонили моему отцу от лица преподавателя моего вуза и сказали, что я отличный студент и меня хотят отправить учиться по обмену в Приднестровье. Отца зовут Олег Витальевич Вертута. Преподаватели ими можете сами выдумать. Предмет, например, вышмат. Вуз Киевский политех. Сделайте. Пришлю телефон буквально прямо сегодня. Отправить. Так, сделаю. Вы Кирилл, да? Сказать, что Кирилл отличный студент и так далее. Да, отличный и красивый. В скобочках. Ему будет приятно. Могу давать номер. Ок, жду. Артем готов звонить. Спасибо. Отправить. Когда позвоню, скажу вам. Отлично. Желательно в течение получаса будет вообще идеальное время. Ну, вроде как iPhone у нас близок к тому, чтобы... Самое. Хорошо. Отправляемся в сообщение. Что у нас тут интересного? Анжелика! Анжелика пишет. О, постараюсь, конечно, но я не поэт. Нелегкая задача. Анжелика, я в вас верю, запятая. На вас вся надежда. Как думаете, сколько ждать? Отправить. Дайте мне 2-3 дня. Если будет раньше, то будет здорово. Постараюсь вам помочь. А много уже стихов собрали. Стих должен быть от третьего лица. Пока что общаюсь только с вами. Вы первое написали. Вообще было бы здорово получить стихотворение сегодня. Любовь не терпит отлагательств. Ну, мы провоцируем. Да, я понимаю, что она может сказать, о, сегодня не успею у меня тренировать по до. Ну, как минимум попробую. Как говорится, деньги давайте в жопу целая всегда успеешь. Эх, если я могла так легко писать стихи, а вазочку так хочется, буду брать помощь друга. Здорово спасибо жду класс но я очень рассчитываю на анжелику на самом деле так что у нас дальше в сообщениях несется блин у меня реально директор раз, развивается у меня так в инсте от девчонок директ не развивается как здесь ладно хорошо Фанка попы, один желающий добрый день якае бажання. какое желание да спрашивает человек здравствуйте хочу чтобы вы выложили мое имя и фамилию из предметов и сфотографировали мне сюда и за це предоставь фигурку за 40 гривен из любых предметов вообще я подразумевал, что я отправлю две фигурки но человек не понял я такой да, совершенно верно. А если вы еще рисуете <смех> ручкой на бумажке Маргенштерна верхом на динозавре, то две фигурки. Ну, по-моему, это топ. Так, на Детройте у меня тут есть в принципе клев добрый и якобы Так, за Детройт, да, что можно было бы попросить? Что-то надо крепкое такое тоже попросить, можно же, в принципе. Ладно, хорошо. Хочу рэп про собаку на мопеде. Можете загрузить на любой удобный сервис и кинуть мне ссылку. На YouTube тоже можно. Спасибо. Просто я уже даже перестал как бы расшаркиваться перед ним, просто хочу. А вот человек смеется с моего тоже про рэпа, про собака на мопеде так, в моем исполнении, ну, вообще не так важно. Главное, чтобы мне было весело это слушать. Пишет Хах. И это желание ко всем лодам. Чувак решил выполнить все мои желания один. Я пишу, нет, каждый раз новое придумываю. Хах, я пишу. Соглашайтесь, а то еще есть желающие. Я уже с ним, я вижу, что он такой приятный чувак, на самом деле. Я приятный, я как бы рефлекчу людей. Знаете, ну как бы отражаю их стиль общения. Так, согласился. У меня еще есть шансы. Да, все, сейчас быстренько отменю остальных. А то я уже думал, вы слиняли. И жду. Так, добрым. Итак, фанка-попы. У нас успех! Мальчик Артем. Он выложил это играми для PlayStation. Так, вижу. Кирилл. Получается, тут как бы на два сообщения. Тута. Я пишу. Шикарно. Я в восторге. Рисунок ждать? Так о о о о о о Итак. Да, алло. Олег, Да, здравствуйте. Это преподаватель вашего сына. Э, Кирилла? Да. Кирилла, все понял, и что? Я преподаю у него высшую математику. О, и что, как он там учится? Да Та хорошо учится. О. Что? Поступ... Алло-ло. Да, алло. Не чую. Ага, Чи... Перепрошую, не. Алло. <звучили> Алло. Его хотят отправить по обмену в Приднестровье. В Приднестровье? Яхни... Да, да. А чого? Это потому, что он классно учится, или как? Ну, он здоровый. Он старается хорошо, у него получается в а -а -а -а -а -а. <звучили> <звук> О, слушай. Ну, приемная новина. А это в Приднестровье его по обмену, правильно? Потому что он классный. Я понял. Да. Я понял. Ну, хорошо. А как вас Петро. Петро Олексійович, дякую, Петро Олексійович. Ну слухайте, як тут, якщо треба, то хай їде до того Придністров'я, чесно кажучи, вперше про таки чую, щоб там відсилали до того Придністров'я. Ну тут добре. То, то есть, а я ему скажу. Добре, добре. Ну дякую вам, Петро Олексійович. Дякую. Гарного здоров'ячка вам. Да, бу бу да, дякую, пока-пока. А ну, засчитано, хорошо, засчитано. Один чувак погиб, судя по всему, пока рассказывал. Как говорится, если я погибну на смену, мне придет другой. И вот пришел второй, не сдержался, в итоге первый вернулся. Ой, ну блин, Любчик, ты служил мне верой правой. Правда, охеренный телефон на самом деле. Все по-честному. О, о, письмо, все прошло нормально. Я пишу, звонили и что сказал? Отпускает? Как вообще среагировал? Нормально порадовался за вас, отпускает. Я ему сказал, что я вам скажу, когда нужно ехать. Класс, спасибо большое. Я сейчас ему позвоню, спрошу, как дела. Может, он мне расскажет, чтобы я убедился. А вы уже оформляете OLX доставку. Окей, okay, спасибо. Later. Я ему пишу. Позвонил батя в отличном настроении, хвалил меня. Сказал, что голос у вас какой-то простуженный был, как у молодого парня. Но в целом он доволен. Сам поеду в Одессу девок цеплять. Отлично, отлично. Хорошо. О, тут человек прям... Добрый день, есть вопрос. Этот геймпад подходит под ПК? Ответьте, пожалуйста. Нет, я принципиально не буду отвечать человеку, который играет на ПК. Нет, я знаешь, некрасиво не отвечать. Пишу, не хочу. ПК боярин. Ребята, очень важно, у меня есть Payphone, это еще одна площадка, на которой я делаю кучу всего прикольного. Вы можете мне там задавать вопросы анонимно, и я потом обсуждаю эти вопросы, ваши проблемы, спорное осуждение. Там есть и бесплатный контент, а есть по подписке. Подписка очень недорогая, и вы очень сильно поддержите меня и мой канал. Поэтому, пожалуйста, спуститесь, нажмите, перейдите. В общем, я еще в конце напомню, погнали дальше. Так. О! О! Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Двух строчек. <свист> <свист> <шут>. <свист> <свист> Ладно. Ой, кажется у вас две строчки в сообщении не поместились. Ладно, отправлю так и буду пока что читать. Итак, прошу всех Кириллов, у которых Катерина, отправить это видео своей девушке. Он наречен Кириллом, а значит властелином. Стремится, что из силы, к сияющим вершинам. Ее зовут Катюша. Прекрасно, нет и слов. Прекрасно, как богиня. Принцесса дивных снов. Ему других богатств не нужно, лишь бы быть с ней всегда. И надо ж было в тендере увидеть, пропал Кирилл наш. Это да. Пусть с вами будет счастье и сладкая любовь. Навсегда. <смех> Ладно, я пишу. Впрочем, будете должны. Мне все нравится, оформляйте OLX доставку, и ваза ваша. Спасибо за то, что теперь Катюша точно со мной замутит. Это тоже почти стихотворение, да. Красивая проза, просто, ну, как минимум. Пишет Анжелика. Пусть будет с вами счастье, услада, красота и в каждом мгновении сладкая любовь навсегда. Анжелика, ты хотелось бы на нее посмотреть, мне кажется, она просто очароваша. Так. О, скорейше всего, без малюнка, там явно не похоже. Смотри. Ну, кстати, вполне себе неплохо. Да, узнаваемо. Я напишу, мне очень нравится. Сейчас, сейчас, с большими буквами. Мне очень нравится. Оформляйте OLX доставку, и я отправлю вам оба фанка. Спасибо. Отправить. Так, ну, ребята. Я, по-моему, в, в сплошном выигрыше. У меня есть надпись. Кирилл Вертута из игр на PlayStation 4 и рисунок Моргенштерна на динозавре. Привет, что В чем же подвох? Здравствуйте. Хочу, чтобы вы переделали мне 10 смешных анекдотов на анекдоты про Викторию Дайнеку. Совершенно серьезно, не шучу и не мухлю. по-моему, Геннадий, или уже понал анекдоты херащить про AirPods для AirPods. Итак, значит, за анекдоты про Викторию Дейнеку, кто бы это ни был. Итак, когда я впервые загрузил эти видео на YouTube, YouTube снял монетизацию с этого ролика из-за жесткости этих анекдотов, поэтому вот как я смеюсь с них. А вот со второго вот так прям смеялся. Я смеюсь нервно, потому что отдаю AirPods ни за что. Не, ну мы некоторые оставим, конечно, но нет. Тут был прям жесткий. Это ужасно. Тут вообще жесть. А тут про 10 копеек было, ну, умора, честно. Заходит Виктория Дайнеко с попугаем на плече в бар. бар спрашивает, где вы его купили? Попугай отвечает, в Африке. В общем, я загружу этот момент по ссылке на пайфон бесплатно после ролика. Посмотрите обязательно. Так себе. Чем меньше мы любим Виктория Дайнеко... Вообще не склонял это по падежам. Чем меньше мы любим Виктория Дайнеко, тем больше кошка у нее. Так, вообще все класс, кроме последнего, кажется, там что-то не так. Оформляйте OLX доставку и присылайте еще один анекдот. Клик! В моем профиле я открываю доставку, клик, принимаю заявку, вписываю только номер карты без CVV, срока действия и так далее. Клик! Если кто-то просит, кстати, такие данные в переписке, это мошенники. Поэтому советую общаться только в чате OLX, потому что он блокирует сторонние ссылки, которые могут прислать мошенники, чтобы украсть ваши деньги. Завтра отправлю наушники. Это было смешно, это было очень смешно. Сообщение, хорошо. Человек про геймпад спрашивает: а можно вопрос: вы ютубер или тиктокер? Смешно. Доброго дня. Что нужно, чтобы купить наушники и рюкзак? За рюкзак хочу, чтобы вы со мной 5 минут поиграли в рэперов. Это как в города, но именами рэперов. Давайте за рюкзак в рэперов. Предлагаю начать партию через 10 минут. Давайте сейчас. Ок, пишите в объявление о рюкзаку, чтобы я потом не запутался. Тут человек согласился со мной в рэперов поиграть, между прочим. Новая игра. Женя, ты мне будешь помогать. Ладно. Играем пять минут в рэперов. Время пошло. Пишу, Eminem. Так, это тут сейчас тоже на М. Ок. О, ок. Проиграл. О, пишет, пишет. Моргенштерн. Нинтен напишу. Это он сейчас на О. Аксимирон. Я это делаю в Алексе. Класс. И тоже на Н. Хорошо. Нас. Тут уже как бы без вариантов. Теперь ему Слава Марлоу. Мне на У или на Х? На У нечаянно нажал. Узи. Лил. Тебе на И. Иван Дорн. Натан. Сухая бессмыслица. Интересно, он сейчас что-то еще напишет. Тут просто тоже на Н. Нурминский. Хорош. Ну все. Я не знаю рэперов на букву ты победил забирай свой чертов рюкзак но я еще вернусь В скобках оформи ойл доставку круто пишет он так ну что ж чтобы было, то было он победил но я уделал вообще нурминского вспомнил это же надо здравствуйте хочу видео где вы звоните другу и говорите что вы любили его девушку он говорит у меня нет друзей не смешно я пишу мне жаль можно что-то другое, кроме нюцев Так, хорошо, кроме нюцев, давай так. Если ты можешь спеть песню Леонтьева Августин на видео и кинуть мне ссылку на него, я согласен. Соглашайся, Олег. Ну что ж, если кто не понимает вообще, я выпуски снимаю по два дня, иногда по три дня, поэтому некоторые данные могут не совпадать. Значит так, Олег, который претендует на Джостик, я его попросил скинуть рэп про собаку на мопеде. Обычная просьба в ЛХ, скажем так. И, в общем, человек присылал мне ссылку. И давайте сейчас немножко аккуратно посмотрим на эту ссылку. YouTube.com Это похоже на настоящую ссылку. Обязательно проверяйте ссылки перед тем, как переходить на них в чате OLX. Потому что это могут быть лендинговые, фишинговые сайты для того, чтобы выкачать из вас бабло. Вообще OLX очень хорошо следит за безопасностью. Блокирует автоматически, вручную, очень много объявлений. Короче, ребята, я на страже вашей безопасности. И OLX. Итак... Кирилл, привет. <смех> типа я. Наш дым во вторник, пленуя поворот. Собака на мопеде, летела в мой огород. Я долго пытался спуститься. за мопед деда я могу убить потому что я постоянно уважал своего Гришу деда Эй! я на полной скорости гоню на двух колесах У! и она не остается, потому что на мопеде У! Бич! Йоу! собака на мопеде собака на мопеде за ней два медведя на мотоциклах а также комары на воздушные шары сели и летят они Бич! собака на мопеде это то, что всех страшит, потому что это самый нга-нга гангстерщит. Oh. Oh. Я не говорил это словно, н вам показалось. Я говорил про книги в библиотеку. Залетела собака на полной скорости. А я за ней четыре колеса, мопета велосипед. Окей, okay. собака на мопеде и разозленный чувак. Я за деду убиваю всех в прах. Не, ну мы, конечно, с ним развалили на. По-моему, было классно. Так, ну это точно заслуженный джойстик, ребята. Это прям заслуженный джойстик. Это как, типа, звание государственного артиста. Заслуженный джойстик Украины Рогозин насор. Так, ну мы ему пишем откровенно. Все, джойстик твой. Абсолютно заслуженно. Фух, вот это рэп, только что нёсся. Класс, это было здорово. Что там у меня еще по сообщениям? Так, я смотрю, еще не купили роутер, рассмотрите мою кандидатуру. Это Анжелика. Анжелика это та, которая купила ВАЗу. Есть для вас одно задание. Но выполнить надо прямо срочно. Хочу, чтобы вы на видео исполнили песню Леонтьева Августин. Как получится. И отправили мне ссылку на него. А если ссылкой на облачный сервер, тогда только какой-то известный, чтобы я точно мог понять, что ссылка безопасная. Все по правилам Ойлекса. А это задание за что? Я лишь бы задание выполнить. Это за роутер. Так, ну что, Вероника, видео готово, сейчас выложу и пришлю ссылку. Drive. Google. Все правильно. Анжелика, какая вы прекрасная. <смех> Августин, все вместе. Августин. О-о-о! Надо, надо И врагам на зло. <класс>, Класс, Анжелика, вы великолепны. Анжелика, если что, я отправил Анжелике ее роутер до того, как это получил, потому что я Анжелике верю. Она сначала оформила olx заставку, но так нельзя делать вообще. Ну, просто понравилось мне стихотворение, которое она мне прислала, я уже подумал, оно достойно и роутера тоже. А тут человек оказался честным и мы получили вот такой видос. Просто, ну чудо. Очень совпало, что у нее есть караоке, что она, во-первых, неплохо, по-моему, поет, хорошо поет, двигается вообще-то. Чего только стоит. Я пишу. Анжелика, вы покорили мое сердце великолепный вокал, неповторимая пластика, все на высшем уровне. Спасибо. Обожаю OLX. Это это соцсеть мечты. Ты выставляешь что-то в Твиттер, ждешь километр времени, чтобы на него среагировали. Но твит, если ты выставляешь что-то в Инстаграм, то же самое происходит. Тут ты выставляешь какую-то чепуху, говоришь, спойте мне рэп про собаку и все-таки отличное предложение. ОЛХ, как мурафейник. Так много в нем всего, нет активнее в соцсети. Тусовка круглый год, грустно свящами расстав. Нужны ми давно, но стихи и собака утешат все равно. Ролик по моему получился Аж оплевал себе пол лица С вас лайк, подписка на мой инстаграм Подписка на мой пейфон, комментарий Да, до хрена всего в принципе, но это же должно быть От чистого сердца, у меня почти 200 тысяч Давайте их добьем, сколько там осталось Переворачиваем телефон, делаем кнопку серой Конечно, звоним маме почаще Это самое важное условие моего канала Будьте счастливы, скоро очень много Роликов про OLX Следующий ролик вообще отвал башки Поэтому подписываемся, не забываем Муа! Люблю! Пока!